и у меня великолепнейшая новость для тех ребят, которые готовы побороться за халявный премиумный танк. Это CS-52 Лизм. Забрать вы его сможете абсолютно бесплатно в новом игровом событии Big Boss Edition. Что необходимо будет делать, можете ознакомиться самостоятельно. Кратко отмечу. С 8 по 14 мая для вас стартанет индивидуальный квест Big Boss Edition, выполнив который, вы заберете себе жетон. Вот этот жетончик вы сможете обменять на набор, который появится в магазине и будет включать себя соответствующую премиумную семерку на третьем левеле. закроете третий левел, получая осколки, играя на четвертых-десятых уровнях, побеждая в обычных рейтинговых и в любых других режимах боев, в частности во временных режимах, соответственно открываете себе в магазине возможность обмена жетонов Вот такой вот в принципе простой квестик. Играйте, побеждайте, ну и соответственно зарабатывайте соответствующую игровую валюту. Что касается самой машины. Очень сложно заценивать машину тогда, когда тебе предлагают ее бесплатно. Потому что ты зацениваешь уксус, который по определению должен быть сладким, потому что он на халяву. Что касается орудия. Орудие очень комфортное, ребят. Безусловно, не во всем. Всегда есть какая-то ложка дегтя. Но здесь я бы сказал, что все плюс-минус терпимо. Не считая мелких брызг, к которым сейчас вернемся. Время сведения и разброс крайне приятные, удобные и, я бы сказал, очень точное орудие. Что касается урона в минуту, достойный урон в минуту. ДПМ чуть больше 2000. С учетом оборудки и амуниции Оборудку я поставил себе именно на э, Досылатель Потому что время перезарядки долговато и если вы это время перезарядки э, Еще и увеличите себе Переставив на Пробой То да, безусловно, вы решаете себе Проблему с низким пробоем 158 Для седьмого уровня, против восьмерок Действительно играть сложновато А вот что касается, ребят, того, чтобы Играть с таким пробоем, то ДПМ Существенно проседает и поигравшись на, С вариациями оборудования Я все-таки остановился на досылателе Что касается альфы Крайне классная, 290 единиц Всего 3 машины на уровне обладают такой Альфой, но ну, я имею в виду средние танки Безусловно, есть более альфовые орудия среди семерок в других типах техники, но среди средняков это действительно очень достойная цифра. Угол склонения орудия вниз минус 6. Отыгрывается не сильно комфортно и от неровности играть нормально не получится. Данная машина она в принципе не предназначена для того, чтобы скакать где-то по холмам, потому что подвижность у нее на уровне плинтуса. К этому сейчас вернемся тоже. Что касается брони, особо похвастать нечем. Верхний бронелист будут пробивать 190 с учетом приведенки, нижний бронелист очень большой, приведенка еще меньше 105 И я бы сказал, что нижний бронелист так расположен, что как бы ты не отыгрывал где-то от неровностей, со своими скудными минус 6 все равно пробивать будут. Что касается башни. Да, здесь есть... Чем потанковать Здесь есть довольно неплохая приведенка по щекам Плюс-минус неплохая броня в центре Но все равно, ребят, это все Нивелируется картонностью корпуса На своем уровне Что касается сравнения с другими машинами Я выбросил отсюда ребят, у которых барабаны Просто потому, что им здесь делать нечего И как видите, ДПМ лежит на плинтусе Чуть ниже плинтуса находится только Игл 7 и Это при том, ребят, что у него 160 единиц альфы И у него существенно Лучше время перезарядки Все остальные ребята на уровне обладают, я бы сказал, либо просто лучше ДПМом, либо существенно лучше ДПМчиком. Что касается плюсов по машине, как я говорил, это один из трех танков, которые обладают такой существенной альфой в 290 единиц. Такими же показателями по альфе обладает Лео и Свей. Что касается ребят, в отношении тех, кто плюс-минус приближен, это Т-34-1, да, и это у нас... Товарищ, которого прочитать вообще практически невозможно Т-34 дробь 100 Ну вот как-то приблизительно так Остальные ребята просто нервно покуривают в стороне со своим низким ДПМом, И именно в этом фишка машины Реализовать можно данную Альфу И данный ДПМ тоже реализовать можно Главное привыкнуть к машине У меня с этим были сложности, скажу откровенно Сложность заключается в том, что машина крайне уныло подвижная. Все ребята на уровне, не считая двух товарищей, обладают существенно лучшей подвижностью. Вы, по сути, один из самых унылых средних танков по подвижности на своем уровне. Хуже играется только Игл-7 и хуже играется Лео. При этом, ребят, я, поиграв на данной машине, понял, что по подвижности, по поворотливости, по маневренности, данная машина очень похожа на Игл-7. Поэтому, если у вас Игл-7 есть или вы когда-нибудь, его юзали, то вы поймете о чем я говорю ну а сложностей привыкнуть к динамике cs52 у вас не будет абсолютно никаких что касается процента по победам, 61%. И каким-то образом все-таки эти 200 игроков смогли взять такую планку. Есть ребята, которые отыгрываются тоже небольшим количеством игроков, там 200 с копеечками игроков, неполные 200, опять-таки неполные 200, но, ребята, обратите внимание, процент по победам существенно ниже. Единственный, кто хорошо, классно отыгрывается, это Т-42, но его играло всего 5 человек, и я бы не сказал, что это прям очень частый гость у нас в боях ya yeah. Поэтому, ребят, данная машина что-то все-таки в себе имеет. К ней просто необходимо привыкнуть. Это лично мое мнение. У кого есть данная машинка, пишите свое мнение по поводу нее. Ну, а я пока беру машину и отправляюсь на ней в бой. Параллельно с тем, как мы заходим в бой, напоминаю всем о том, что если вы подписаны на канал, вы имеете возможность участвовать в розыгрыше приза, который будет разыгрываться в субботу на субботней катке. Как поучаствовать, есть ссылочка в описании на видос, который разъясняет полностью все подробности. Если кратко, к требованию к вам. Вы должны быть подписаны на канал, вы должны лайкнуть видосы, которые будут... лайкать видосы, которые будут выходить в течение недели. И должны в комментариях под данным видео, как минимум, писать свой никнейм, если нечего сказать по теме обсуждения в видео. Ну, а если хотите, пишите полный комментарии, но обязательно пишите свой никнеймчик. Прийдите в субботу на субботнюю катку, услышите слово кодовое на... В стримчике вписываете в комментарии под стримом, в частности я имею в виду в чатик, ну и, соответственно, принимаете участие. Короче говоря, все очень просто, переходите по ссылочке, которая есть в описании. Я думаю, вы все поймете, сложностей абсолютно никаких нет, а главное, не надо ничего делать. Просто приходи и забирай свой приз. Что касается машины. Я сейчас, честно говоря, не совсем понял, что происходило в бою. Ребята не могли определиться, ну да ладно Зато я себя прорекламил Едем, едем на ней Едем точно так же, ребят, как едут Тяжелые танки, ну может быть Чуть-чуть подвижней И это очень большая проблема Ты очень туго откатываешься назад И ты очень... Туга едешь вперед. Ехать на передовую на данной машине, с учетом ее картонности, острое противопоказано точно так же, как на Игле 7. Ну вот серьезно. Хотите нормальных результатов по бою, ни в коем случае не выпячивайтесь вперед. Так. Что касается углов склонения орудия. Минус 6. Как вы видите, поднявшись чуть выше, орудие ниже уже не опускается. Это, ну... Крайним, крайне дискомфортно. Сейчас дождусь какого-нибудь товарища, который хочет получить тычку, не опускается. Видите, орудие вниз. Это причем, ну, при том, точнее, что я стою, практически уже поднявшись наверх. Очень дискомфортно. Да, на борт склоняется лучше, но тогда ты борт картонный подставляешь, что не есть гуд. Сведение и точность просто обалденные, а альфа делает свое дело, и ты действительно делаешь неприятно сопернику, который зазевался и отхватил от тебя тычку. Абсолютно точное орудие позволяет добирать даже в какие-то там комбашенки, мало выраженные серые зоны. Короче говоря, ребят, очень комфортно и очень удобно. Давай. Откатываемся назад. Не сильно привычная тактика для средних машин. Как правило, на средних машинах ребята любят рашить, куда-нибудь вонзиться, начать наносить урон кому-то бодро, а некоторые машины даже позволяют крутить кого-то, но данная машина к ним однозначно не относится. Только аккуратность позволит вам получать какие-то достойные результаты. Без аккуратности, ребят, будете курить нервно бамбук, вас будут разбирать, и вы будете плакать и уходить назад в ангар, я бы сказал, с не очень хорошими результатами. Ну, давай, быкуй. Нет, никто быковать не хочет. Так, отходим. Быку сейчас очень сильно повезло. ай яй яй Ну, в принципе, на нем рамбуй, не рамбуй, все равно получишь, э, это как Пробитие, короче, не очень Тычка, и пора отваливать отсюда В надежде на то, что кто-то подсобит Если сейчас быка вынесут, и он не сможет мне помогать абсолютно ничем Ну, у меня будут крайне существенные проблемы Потому что двоих ребят разобрать будет очень сложно Ну, давай, покажись еще немножко Ай-яй-яй-яй-яй так. Товарищ Кроус, товарищ Ис, наверное, надо Иса помочь добрать сначала. Ну, а потом уже добрал без меня. Окей, тогда есть возможность заняться Кроусом. Я подраненный. Хелкет в принципе, еще плюс-минус какую-то хп -шку имеет. Главное, сейчас быстро не слиться. Главное хотя бы одну-две тычки успеть по кроусу откинуть, и тогда будет победа. Ребят, в любом случае за данную машину побороться стоит. Как я уже сказал, она абсолютно бесплатна, а значит она великолепна по определению. Что же касается того, что она вам принесет, она принесет вам вот такой вот спокойный геймплей. Она однозначно а, не зайдет, скорее всего, ребятам, которые любят быстро гасать по карте. Но она подойдет тем ребятам, которые любят точные альфовые орудия с хорошим временем перезарядки, временем сведения и с очень комфортным разбросом. Единственное, к чему необходимо будет привыкнуть, это безусловно, к не очень хорошей подвижности, и, я бы сказал, к крайне-крайне дискомфортному, в основном отыгрыванию по углу склонения орудия вниз. Что касается моей результативности, 2245 единиц урона практически не напрягаясь. Две э, машины, отправленные в ангар из.. Э, Списка соперников 52 тысячи с учетом прем-аккаунта и с учетом того, что дали 2000 за медальки. И, ребят, в отношении того, что я смог сделать... По результатам боя в пределах команды я занял первое место. Можно сказать, что в какой-то мере я в чем-то затащил бой. Я сдерживал соперников и довольно не кислую альфу в них откидывал. Участвовать или не участвовать? Да вы в принципе будете участвовать в этом событии, если будете играть в танки. Потому что играть с 4 по 10 левел это в принципе просто играть в нашу великолепную игру. Что же касается того, стоит ли заморачиваться над тем, чтобы забирать, здесь уже, безусловно, решать вам. Я лично на основе забрать его себе обязательно попытаюсь, потому что машинка крайне приятная в отыгрывании и крайне нестандартная. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и абсолютного спокойствия. Пока-пока.